Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, я живу и работаю в Санкт-Петербурге. Сегодня в ролике поговорим с вами на тему, сколько зарабатывают блогеры, живущие в России. В частности, я живу в Питере, да. Сейчас бытует мнение о том, что YouTube монетизацию порезал, рекламные контракты все прикрыли. Короче, бедные, несчастные, вот-вот и пойдем работать на завод. Так ли это на самом деле? Ребята, сегодня вам конкретно на себе покажу, что даже несмотря вот на этот кризис, Несмотря на эти вот эти проблемы, ограничения, да, и вместе с тем блогеры в России зарабатывают очень, очень неплохо. И если вы решаете делать, не делать, там, открывать, не открывать, там, свой канал на Дзене на Ютубе, либо хотя бы что-то там в Телеграме вести, печатать, да, я вас буду убеждать сегодня, что сегодня это нужно делать обязательно. Потому что когда миллионники в депрессии, когда у них доходы полезли, да, действительно доходы упали, и вместе с тем... У вас есть уникальная возможность завоевать своего зрителя нового, поэтому не упускайте ее. Сегодня я вам покажу, сколько вы будете зарабатывать, если достигнете определенных цифр. Допустим, у меня сегодня, ну, на момент, когда я снимаю ролик, чуть больше 16 тысяч подписчиков. В день я набираю около 15 тысяч просмотров у себя на YouTube. Вот с этими цифрами, ребята, сколько я зарабатываю, да, какие есть у меня возможности. Ну, давайте начнем с монетизации. Монетизацию отключили только на территории России, что я имею в виду. Реклама пока не показывается на Ютубе только в России. В остальных странах мира Беларусь, вот не в курсе. Ну, Беларусь не такое большое население, она не так сильно влияет. Ну, не буду спорить, по-моему, в Беларуси тоже рекламу не показывают. В любом случае, в остальных странах мира ее показывают. И за это вам, как блогеру, платят реальные деньги. Не бонусы, не баллы, там, не кэшбэки, реальные бабки, деньги. Деньги приходят на карту, которую вы можете потратить на все, что угодно. Так вот, ребята, сколько я сейчас зарабатываю? Если до вот этих ограничений у меня выходило около полтора доллара на тысячу просмотров, я набираю 15 тысяч просмотров в день. Вы посчитайте, сколько я бы зарабатывал. То сегодня где-то у меня выходит 0,3 доллара, но они выходят у меня на тысячу просмотров. За июнь, у меня там чуть-чуть выше были показатели, чем в июле. В июне, ну как бы я хорошо работал, старался, короче, как всегда. Но в июне прям у меня вау. Значит, за июнь мне начисли 250 долларов, ребята. Умножаясь на курс по ЦБ... Ну, понимаете, сколько это денег, да? Но! Другая зарплата, ребята, я их не могу получить. Смотрите, как получается. Система какая. То есть, YouTube переводит деньги на Google Ads. А Google Ads, это переводит э, деньги на уже вам на карту. Какие реквизиты вы указали. Значит, YouTube на Google Ads. Google перевел деньги мои, 250 баксов. Google Ads мне прислал письмо о том, что, Евгений, мы вам отправили ваши денежки, ловите. Это было 21-е и Юля. Прошла сколько? Прошло две недели, денег нету. Причем их ни, ни на Google Ads нет, ни в банке нет. Я написал их в банк, написал и в Google, мне сказали, что ждите 15 дней, если деньги не появятся, будете помогать. Из практики могу сказать, что Google, они достаточно ответственно относятся к этому вопросу, щепетильно, и не бросят точно. Поэтому деньги придут, просто надо немножко разобраться, куда они пропали. Надеюсь, ни, ни европейцы не европейцы мне их заморозили. Так, ладненько, с этим Выясни, да, вопрос касательно есть монетизация на Ютубе или нет. Есть. И если вы блогер, допустим, не как я, 16 тысяч подписчиков, а у вас больше, то есть сумма естественно дохода у вас будет выше. Выяснить, да? запомнить. Следующий ребят момент это рекламные контракты. Ой, Кошин, ненавижу рекламу, вот просто чисто откровенно вам говорю, что ненавижу. И когда вот смотрю своих любимых блогеров, и они начинают там типа, ммм, какой диван, представляете, мебельный магазин такой открылся, я ненавижу, я, я перематываю это, да, вот эту рекламу такую активную, даже вот передача «Орел и Решка». Они испортились в конце, потому что реклама была не скрытая. Ее было много, она была очевидна, она бесила. Поэтому я для себя от, честно, откровенно решил, что Женька никакой вот этой открытой рекламы. Вспоминаем коршунный фильм «Секс в большом городе», да, «Секс инвестиции». Там было вот рекламы, и мы ее не чувствовали, не замечали. Знаете почему? Потому что она была скрытая. Она, ну, пример вам, там, допустим, ходили, они в какой-то ресторан, какие-то шмотки, курила она определенная там... Мальборо все время. Это была реклама. Так и у меня на канале. Ребята, у меня рекламы куча, куча, да. И я открыто показываю, чем я пользуюсь. Но когда ко мне поступают предложение, типа, Женя, рекламируй наш товар. Допустим, мне пришло предложение рекламировать туалетную воду. А, типа, мы тебе дадим бесплатный пробник, ты, пожалуйста, расскажи, типа, вот такая туалетная вода, такой интернет-магазин. Я не стал пользоваться их предложением. Ну, вы понимаете, почему, да? Потому что я бесит. Вообще, касается туалетной воды, я хочу сделать небольшое отступление. Смотрите, видите, туалетная вода. Я даже не знаю, что за марка. Я ее купил, знаете, где, ребята? В Финляндии. Финны, у вас, кстати, призма, которая в иматре, она гораздо круче, чем призма в лаперанте. В иматре призма, она такая русифицирована. В лаперанте, в лаперанте русифицирована. А в иматре она такая больше под финном. Так вот, у вас там есть такой уголочек, стенд... Э сбоку, там продаются все со скидкой. Мятая упаковка, битые, сколы, и на вода стоила 3 евро, по-моему, со скидкой. Ну, была мятая упаковка, вот я ее взял до пандемии. Сколько прошло лет, я уже не помню, 3-4 года, ну сколько, еще видите, 3 флакона есть у меня. Вообще, касательно туалетной воды, я, надо, кстати, меня в Телеграме будут спросить у вас, опросы делать. Как вы считаете, должно ли мужика, мужчины, парня, пахнут парфюмом, вот для вас лично нравится вам или нет. Я не люблю. Я считаю, что за... даже я девушка, как женщина, вот я работаю в продажах, на декалоне, это ведро воды на себя вылет. Вот, вот знаете, прям вот ты ее консультируешь, а у тебя прям во рту на языке, прям, как, как ты не знаю, так, как ты одеколона наелся. Вот настолько люди пшикают тебя. Я этого не люблю. Я считаю, что запах должен быть нейтральным. Человек должен быть чистым. Следи за собой какие-то элементарные правила гигиены соблюдать, и от него не должно пахнуть никак. Вот для меня это так. Ну, я в Телеграме сейчас прошу, посмотрю, что вы мне ответите. Ладно, с туалетной водой решили, да, то есть я им отказал, потому что, ну, я не пользуюсь, ребята, вот, туалетной водой, и как-то вам рассказывать не буду. Следующий важный момент, а, вообще касательно рекламы. Вот, допустим, как вы думаете, сколько стоит рекламировать какой-то продукт? Вот так открыто, допустим, там, какой ноутбук? А классно, все работает, ребята, покупайте. Вот сколько стоило бы, сколько бы мне заплатили, если бы я это сделал? Да, смотрите, как, как рассчитывается бюджет рекламный, да? А, платят не за подписчиков, а за просмотры. То есть, смотрит, сколько в среднем ролик набирает просмотров, и исходя из этого предлагается сумма. Скажу так, на тысячу просмотров предлагают около 100 рублей за рекламу. Допустим, если у меня видео набирает 3-4 тысячи просмотров в среднем, да, мне бы заплатили 300-400 рублей. Если блогер-миллионник, как правило, там, набирает где-то 200 тысяч просмотров, ну там, стандартно, ну я среднее говорю, да, все, все, все индивидуально, но вместе с тем. Маркиз, не лазь по пакету, то, соответственно, ребята, подождите, Маркис в мусор полез, э, то за 200 тысяч просмотров ему заплатят около 20 тысяч рублей. Вот такие расценки. Следующий, ребята, момент, тоже реклама. Мне писали с Алиэкспресса, писали несколько раз. Типа, Женя, мы тебе вышли бесплатные тоже пробники. За, за это мы тебе платить не будем за рекламу. Но ты оставляешь ссылки под видео. И если люди по ним переходят, значит, ты будешь получать какой-то процент. И там всякие безделушки, кубики, рубики, какие-то там э, перец. Короче, всякое дребедение, ребята, мне не нужно. Тоже... Как вариант, да, вы можете заработать. В целом хочу сказать, ребята, имейте в виду, что вот рекламировать то, что чем вы не пользуетесь, ну, это, это как бы вы предаете своего зрителя, имейте в виду. И второй момент касательно рекламы. Я хочу сейчас обратиться к людям, которые мне пишут с предложениями, которым я либо не отвечаю, либо игнорю, либо пишу неактуально. Ребята, вы делаете правильно. Несмотря, несмотря на то, что я вам здесь вот 10 минут рассказывал, что реклама, как бы это плохо, вы делаете правильно. Если вы продаете свой продукт, если вы хотите, чтобы его купили, вы должны быть везде, поэтому не стесняйтесь, пишите, я не отвечу, дядя Вася не, не ответит, не ответит. Тетя Света скажет, Хо, окей, хорошо, давайте рекламируем. Поэтому, как идея, как продвижение, да, это неплохо. Это работает однозначно, кто-то согласится. Но в целом я не рекомендую это делать, как логику. Исходя из того, что меня лично это бесит. И я уверен, что мои коршуны тоже это будут бесить. И... 300-400 рублей, ребята, это не те деньги, что вам тут рассказывать, какой классный диван я купил. Следующий, ребят, момент, вообще, что можно рекламировать? Только сказать, Женя, ты что-то рассказываешь, ничего рекламировать нельзя, неужели на ютубе сейчас не заработать? О, ребята, знаете, что можно рекламировать? Вот прям не стесняйтесь, себя лично, свои услуги. Вот здесь, да, здесь вы можете, здесь полная свобода. И я открыто заявляю о том, что я рекламирую себя, что вы можете прийти ко мне, на мою консультацию. И, ребята, здесь можно реально зарабатывать. Суммы неограниченные. Если у меня 16 тысяч подписчиков, и мне в день, как правило, пишет 3-5 человек, вот так, в среднем, я вам говорю, да, которые говорят, Женя, сколько стоит консультация? И заметьте, как правило, один соглашается на ту сумму, которую я озвучиваю. Что творится у блогера, у которого, допустим, 200 тысяч подписчиков? В 20 раз больше, чем у меня. Какую сумму за консультацию, там, за общение, за услугу он берет? Ребята, вот вот где золотое дно. Вот почему вы должны вести свою социальную сеть, канал, как-то демонстрировать себя в интернете. Вы в первую очередь продаете свои услуги. Я, мой продукт, вы покупаете у меня, понимаете? Никаких ни каких-то посредников, ни каких-то там фирмы рекламируете китайские, да, и косметику. нет. Вы рекламируете, в первую очередь, тебя. Вот. И здесь реально можно заработать. Огромные деньги. Ребята, я боюсь назвать суммы. Плачу ли я налоги? Сразу хочу сказать. Налоги плачу. Если налоговая меня накроет, ну, как-то контрольную закупку сделать, налоги, ребятки, я плачу как самозанятый 4% от... Вот вы мне переводите денежку на карту, мне 4% я заплачу. Если юрлицы, с юрицами один раз мне переводили, 6% платишь. Так что... Вот так, имейте в виду. вот золотое дно, ребята, вот где вы можете, ребята, такие суммы заработать, вы даже... вы... вот то, что вы сейчас ходите на работу и получаете вот копейки да, на карточку, ребят, это, это просто, это просто сходить, чтобы вы понимали уровень, это просто сходить в магазин, да, я сейчас не лукавлю, начинайте рассказывать о, с... о своем продукте на... в интернете, обязательно это делайте, обязательно. Не эту возможность. Хорошо, Кошина, разобрались, да? То есть основные моменты, как сейчас блогеры зарабатывают в интернете. Монетизация есть на ютубе. Плюс, а с этим меня на Дэнни монетизация, я вам в ролике покажу там копейки, но вместе с тем какая-то денежка тоже капает. Потом ссылки партнерские постоянно вам будут писать, предлагать. Следующая прямая реклама, как бы что-то там типа какой цветочек, я его поливал удобрением с магазина харамбурум и короче покупать это, это удобрение вот такая реклама и самое главное надежная я сейчас подытоживаю уже да это реклама себя здесь ребята здесь просто днище возможности ребята это, я, я говорю вы, вы будете деньги просто они на вас будут сыпаться со всех дыр вы не знаете будете как заткнуть понимаете вот к чему вы можете прийти самое главное вот Правильно и красиво себя демонстрировать в интернете. Хорошо, ребятки, я еще, знаете, сколько я сегодня? 12 минут. Как на такой вопрос хотел ответить? Я случайно в Яндексе набрал минусы блогерства. Наберите, пожалуйста, тоже сейчас за мной. Откройте. Просто слушайте меня фоном да? Я хочу просто вам пробежаться. Смотрите. Набираешь в Яндексе минусы блогерства. Вот так. Или, Вам видно, будет кошные а, он не видно, да? Не передает. В вот здесь у вас будет три э, минуса. А, три минуса еще можно нажать, будет будет шесть. Я хочу пробежаться. Я хочу разбить вот эти пункты в пух и прах. Открыли? Открыли Яндекс, набрали минусы блогерса. Давайте вместе со мной. Я фоном вам рассказываю. Значит, первое. Нестабильный доход. Друзья. Я занимаюсь блогерсом полтора года, и мой доход с каждым месяцем все выше и выше. Он не быстро растет, и вместе с тем он растет. После, конечно, этих ярких событий, когда включим монетизацию, это, конечно, упало, ну, скажем, доходы мои упали, и вместе с тем я вижу рост, я вижу рост, я иду в гору. Поэтому нестабильный доход, ну да, после 24 февраля, конечно, рухнули блогерс. Но и вместе с тем, знаете, у нас завод закрываются, люди работают и решаются. Тоже я не сказал, что это стабильный доход. Хорошо, дальше. Высокая конкуренция. Вообще нет конкуренции. У меня домашнее за задание было для того, чтобы как-то лучше развивать свой YouTube канал, найти себе конкурента. Для меня это проблема, ребят. Я не могу найти себе конкурента. Я нашел блогера, более менее как ну как я снимаю на, на эти же темы, да, влоги, как, о жизни снимаю, там о, о квартирах. Ребят, он перестал вести свой канал после. После, нет, она, она, она, она перестала вести свой канал после вот этих событий, видимо отключили монетизацию все ей неинтересно, поэтому для меня проблема найти серьезного конкурента, у которого бы я, кому не ездил, воровал идеи, посмотрел какие-то фишки, ага зашел, что-то там сняли лучше, значит тоже у меня эта тема зайдет, вот для чего нужен конкурент ребята. И еще злиться, злиться, бульс, что? Ты набрал 10 тысяч просмотров, а я тысячу, да я сниму так же, я смогу. Не-не-не, сейчас я устрою тебя, сучка. Я тебе сейчас. Короче, ребята, вот это чувство должно быть. Вот спарник, он, он должен быть. Вот эти вот. Это должно быть. Следующий, ребята. Потребуется не один год на раскрутку блога. К тому же не все становятся популярными. Вопрос, да? Uh, да, около года я раскручивал свой блог, но я получал от этого удовольствие. Мне это нравится, однозначно, я получаю от этого кайф. И если год назад у меня было, ребята, по-моему, 200 подписчиков, мне казалось, вау, господи, потолок, все, куда больше, то сегодня 16 тысяч, я уверен, что через год будет больше, и мне будет казаться 16 тысяч, это вообще ерунда, это копейки. Поэтому тут относительно, что значит раскрутка блога, до да какой? то есть, получаю удовольствие от процесса. Все, кайфуй. Для быстрой раскрутки необходимо финансовое вложение. Неправда, я снимаю на обыч... Я снимал до этого на обычный Samsung a 6 без каких-либо дополнений, коршуны на обычный ноутбук, в обычной программе, бесплатно скачанном в интернете. Я все обрабатывал. Вложение 0. Да, постепенно стараюсь что-то улучшить, купить свет, купить микрофон. И вместе с тем я не согласен, что надо какие-то огромные деньги для этого. Просто желание. Дальше. А, ну, типа для быстрой раскрутки нужно вложение. Да, конечно, если вы хотите очень быстро набирать просмотры, подписчиков, вы можете нанять э, каких-то программистов, которые вам, э, вот сейчас модное слово, таргетинг, таргетинг, таргетинг, Господи. Вот таргетированной таргентиров, рекламой вам накрутят вот это все. Но я не рекомендую это делать. Ищите своего зрителя сами. Просто вот... вот, вот. Правильно заполняете теги, описание и быстро вы найдете. О, следующий момент. Агрессивно настроенная аудитория, отрицательные комментарии и отзывы. Критика, в ваш адрес. Ребята, здесь согласен. Да. И вместе с тем это тебя закаляет. Вот Когда тебе постоянно пишут, пишут, пишут, что ты не прав, что ты дын-тын, -ды, ты как-то меньше на это обращаешь внимание. И есть побочка. Как, скажем положительное, тебе будут писать люди также, которые поддерживают тебя, которые тебя любят, а они тебя вдохновляют, через их глаза ты как бы ощущаешь себя нужным, ты понимаешь, что ты на правильном пути, что ты делаешь правильно, и то есть, то есть если есть критика, будет обязательно и по положительная сторона, поэтому больше направляйте энергию на положительную, положительные отзывы на положительных коршунов, которые будут у вас обязательно, обязательно. По, э, следующий момент, последний. Поиск идей для контента. Боже мой, ребята, вот ко мне приходят люди на сутацию и говорят, Женя, не знаю, как, что снимать. И мы начинаем копать, ребята, столько тем. Я, я говорю, ты понимаешь, что у тебя можно три канала вести. У тебя просто времени не будет хватать снимать на эти темы ролики. Каждый из нас уникален, Каждый, ребята, каждый. У каждого столько интересного есть. Просто нужно вот осознать и найти в себе вот это зерно и показать его людям. Боже мой совершенно не согласен с пунктом поиск, типа проблема, поиск новых идей. Ребята, идеи вот. Мы все с вами живем, мы все с вами взаимодействуем, сталкиваемся с какими-то трудностями, у всех у нас есть проблемы рассказывать об этом людям. Люди вас будут узнавать себя и, конечно, будут будут благодарны вам за то, что вы как-то вот делитесь каким-то опытом. Иди в море. У меня еще 30, ну не 30, ребята, честно, у меня... Ой, села дядя у меня, да, тут перед вами. Uh, у меня, допустим, еще знаете, как, какая была идея вести канал? Вот я просто рассказывал, вот, вот вы смотрите меня. Да, ребят, знаете, какие еще идеи у меня были вести, какие еще каналы я бы хотел вести, если было бы в сутках хотя бы 36 часов. У меня была идея кулинарный канал вести, где я буду рассказывать, готовить что-то с моими коршинами. Второй канал, да. Третий. У меня была идея канал вести про здоровый, Здоровый образ жизни, рассказывать, что я утром встаю, обливаюсь холодной водой, как я завтракаю, как, как я соблюдаю режим дня, как э, меня, скажем так, ломает эта система, потому что хочется и в ночной клуб сходить, и, и вечером погулять, и какие-то гулянки, пьянки, и, ну и вот как бы, ну это жизнь, да, пьянки, конечно, загнул, но и вместе с тем тоже можно канал, как я с этим боюсь, да. Следующее, у меня была идея вообще просто, знаете, вот ставить мобильный телефон перед собой, вот так, и утром Говорит, допустим. Сегодня 3 августа 2022 года, мой день и планы, вот, ты ты тын рассказал, просто вот так делиться, планы, планы, и каждый день выкладывать ролик, короче, короче, у меня столько идей, можно как психолог вести, можно э, еще знаете, что развить, у меня идеи есть, допустим, э, коучер, ко, личный коучер, коучер, это человек, который поддерживает, также можно каким-то мотиватором стать, то есть, Ребята, это, знаете, я просто это все сырое свежее, и нужно сидеть, обдумывать, вырабатывать концепцию, и вместе с тем, вы понимаете, сколько идей, сколько возможностей у меня, перед, у человека, который перед вами сейчас вот как бы открыто ведет канал, казалось бы, сколько еще незатронутых ниш можно разработать, понимаете, так и у вас. Ребята, категорично не согласен с пунктом, поиск новых идей, идей, во, масса, не ленитесь, ищите в себе. Ваше зерно культивируйте, взращивайте и показывайте людям. Понятно? Вот так. И зарабатывайте на этом, ребята. На этом можно заработать, однозначно. Однозначно. Я не призываю вас увольняться с работы, бросать все. Нет, как хобби. Просто развивайте это как хобби. Получайте кайф. А ты, реально. Плюс еще, понимаете, еще положить, э, 21 минута разговаривался. Коршин, еще знаете какой положительный момент? Когда ты работаешь на камеру, ты, естественно, ты не можешь быть крокодилом. Ты начинаешь за собой следить. Не жрать сгущенку банками, да, торты вот эти вот, да. Ты понимаешь, ага, надо как-то себя следить. Ну, все равно, как вам сказать, хочется видеть себя красивым на камеру. На камере, на камере, да. И ты как бы заставляешь себя соблюдать какие-то правила элементарные, тут же за питанием следить, больше двигаться, для того, чтобы более-менее как-то не быть крокодилом, понимаете, тоже плюс, понимаете, быть более здоровы однозначно, вот так, плюс развить, ребята, я уже к плюсам перешел, да, И ребята, вы, на, когда ведете блог, вы и маркетолог, и рекламщик, и видеоредактор, короче, кто хочешь развиваешься по всем. Деменция точно не светит, потому что это постоянно вот мысленные процессы, это плюсы. Самое главное, ребят, вы будете зарабатывать. И мне многие пишут, что Женя, ты вот, типа, очень как бы так на деньгах помешан, коршун, деньги сегодня все, деньги. Это все, это и здоровье, и красота, и возможности, и безопасность, и условия, к вашим будут более комфортно, когда у вас много денег. Понимаете? Не, не надо отрицать вот это. Отрицать тех, кто либо ленится, либо страшно зарабатывать. Вот. Вот. Проще сказать, что мне не нужны деньги, мне хватает столько, сколько умею есть. Неправда. Те хотят жить лучше, это нормально, это нормальное наше чувство. Поэтому дайте себе эту возможность именно через интернет, через работу, демонстрацию своих лучших качеств и заработка на этом. Понятно, Коршун? Вот так. Так, друзья, жду вас у себя в Телеграме, группа называется Коршун из Санкт-Петербурга, там периодически тоже там про мархизы выкладываю, какими-то своими новостями делюсь, мыслями, и также приходите ко мне на консультацию. Если вот сложно вам, сложно вот найти в себе зерно, сложно понять, чем ты можешь заработать, приходите Вместе с вами пороемся, покопаемся вас, да, посмотрим ваши сильные стороны, вы сами удивитесь, да, причем знаете, на консультациях обычно я никогда не говорю, что вот твоя сильная сторона, я просто задаю наводящие вопросы, и у меня несколько раз у людей была реакция такая, ой точно, а у меня даже такой, такой мысли не возникало, я увидел, какой ты молодец, или какая ты молодец, так что ребята, вот, вот такой интересный процесс, вот такие дела, все, жду вас внизу под видео. Ссылка на мой телеграм и ватсап. Так что приходите, кому интересно, помогу вам. Все, пока-пока, Все пока. увидимся, пока любимая, пока.